Компьютер, доложи обстановку. Вся калибрация выполнена. Сооружение запрошенных вами испытаний завершено. Команда готова и ждет под палубой. Отлично. У нас есть координаты цели? Корабль направляется к цели. До прибытия примерно 30 секунд. Готов выполнить задание по вашей команде? Давай. Опускаю корабль ниже кромки облаков. Ясно. Я пойду к команде. Компьютер. Сэр? Люблю. Ясно. Мы вышли на координаты цели. Ясно. Пора преподать этому ниндзя урок. Привет всем народ, мы пробежимся по игре ниндзя 10 seconds, если не ошибаюсь. X еще там по-моему есть. И давайте смотреть, что это за игра. Платформер, да, это платформер, я забыл сказать. Мы играем за какого-то ниндзю. Ниндзю двойной прыжок у нас есть. Нет, стоп. Вот так. Вот так. Все, поехали дальше. У нас есть меч, который мы достаем. Ага. Ой, сюрикена. Вообще люблю дальнее оружие. Зачем нам париться с мечом, когда у нас есть сюрикены? Действительно. Главное не забыть, как это все делается. Я уже забыл. Нет, все, я помню меч сюрикены. Так, так, так. Нам говорит какой-то капитан. Это же мой старый друг Страж Леса. Не ожидал меня увидеть головастик. Это еще не все сюрпризы. Сейчас покажу еще. Сюрприз, я похитил всех твоих друзей-зверушек. Всех до одного. Кучу времени угробил. Теперь они работают на меня. Вот так. Роботы убить нельзя. И... Это платформер слышал, как я понимаю... Ха, эм я не стал париться с мечом. и видимо правильно сделал потому что с здесь убийственно просто разматываю всех врагов ваншот и так далее добро пожаловать на мой дирижабль головастик а... ради тебя а извинюсь рад тебя видеть вот главное правило ходить в обуви нельзя курить запрещается ниндзя вход воспрещен как минимум одно из этих правил ты уже нарушил это выводит меня из себя придется тебе возвращать мое расположение к счастью я приготовил для тебя несколько испытаний пройдешь их достаточно быстро и может быть я тебя прощу а если очень повезет если очень-очень постараешься, я оставлю в живых тебя и твоих лесных дружков конец связи. Итак, эм, помимо того, что игра достаточно визуально проста и кажется, что и геймплейна тоже, я хочу отметить, что она еще и легкая до ужаса. Она весит, по-моему, 500 с чем-то мегабайт вы понимаете мегабайт мы пройдем несколько уровней все-таки во первых посмотрим ага. а ух ё-моё вот в чем прикол а, -а, а вот он вот оно что ага вот так нам надо продумывать тактику вот оно как я и не думал про какую-то тактику вы серьезно ладно нет нет вот это было есть одна звезда ну нет ладно пошли дальше я не очень люблю такие игры поэтому да будем страдать страдать и еще раз страдать а, как бы это сделать не знаю пока что А. да Да, все просрал просрал все игра давай заново чё там как там а или l1 или r1 начать заново все пока что предельно ясно ну как добраться туда да наверное через прыжок прыжок все а не я да это пожалуй дико сложно <рит chega> да, я прошел опять на одну звезду нет я не буду переигрывать чё серьезно я заново нажал идиот да еще хуже ладно но зато я все с меча сделал так посмотрим значит нам нужно сделать прыжок потом убить прыжок с меча прыжок с меча прыжок сюрекин прыжок с меча прыжок сюрекин ладно будем смотреть по месту да блин фигня блин опять я тороплюсь давай давай давай почему нельзя прикасаться бредово я потерял кучу времени опять кучу времени потерял здесь надо на скорость это все делать а у меня это вообще не получается на скорость делать еще экономить сюрикена же надо. Блин, не долетает, получается. Почему мне нужно пройти за это время? Почему я не могу свое время чисто выбить? Это неинтересно, так? Вы понимаете? Я не понимаю, зачем это сделано. Серьезно. Привет! Почему? Почему? Почему? Все. Просранный суриген. Да, поехали дальше. Поехали дальше. Давай дальше! Казал бы, что игра простая, но... Ох, какой ужас, да? Фух, поехали дальше. Так, посмотрим. Эм... У нас три сюрикена, скорее всего, поэтому... Ох, как я даже что-то не знаю, как это сделать. Эм... Давай сначала этого, потом этого, потом вот это сюда, это сюда. Ах, не получилось. Давай, убейся. А, -а, -а. а, идиот. Опять двойной же надо. Я забываю, что есть двойной прыжок, все-таки, что надо рассчитывать двойной или одинарный. Я буду на одну звезду только играть. Вот вот сколько хотите меня критикуйте за это но буду одной вот так побежали вниз вниз вниз побежали а да да все это провал это двойной провал давай еще разок Есть! Мы прошли! Две звезды! Ууа! Мы просто молодцы, две звезды сразу. Эм, так, это довольно. Непонятно. Эм, как бы это сделать? Посмотрим. Эм, блин, нам нужно, получается, две, да, туда. Да. Эм, мы спускаемся направо, убиваем, бьем левого поднимаемся наверх убиваем того вот этого правого верхнего две в левого и спускаемся сюда Фу, должно быть конечно бредово но да смотрите-ка получилось ну правда на одну звездочку но да ладно главное с первого раза получилось у нас так давайте дальше думать я буду думать, вы просто наслаждайтесь игрой, что я вряд ли смогу сделать. Довольно сложно мне такое. Э -э ну у нас три, да? Две мне надо будет потратить туда и одну сюда, поэтому на этого мне придется бегать. Давай сначала. Блин, все, просрал. Можно убиться, спасибо. Про Все, на одну звезду. Да, все равно. Поехали дальше. Эм, так, на того две, значит у нас всего одна звездочка. Будем смотреть куда, где нам нужно. Нужно, нужно, нужно. Она нужна, где нам она нужна? Так, посмотрим. Эм, если я... не здесь я никак не поднимусь. Хах. <смех> так, вот это заморочка, конечно. Ладно, давайте по месту будем действовать. Да, так ясно. Ага. <смех> <смех> <смех> да. все стоп будем думать стоять окей если я пойду лево потом прыжок это долго еще и того не успею убить обратно нет надо значит значит надо как-то я не знаю поверху сверху вниз это действовать может надо. может не спариться с нижним к нижним вернуться а действительно а попробовать Нет, я не успею тогда к верхнему подняться. Я задел что ли? Время закончилось? Вы серьезно? Потратил. Давай, смерть мне. Так, сюда, сюда. Рано прыгнул. Да, я -а тоже -а специально убился. А -ха -ха. двоих не успеваю тактика по-моему неправильная нифига ни разу мне кажется надо валить левого и потом идти туда-сюда идиот идиот ай зря прыгнул ай зря да. А чё-то... А, вообще Вс. всё. Не попал. Давай еще раз. Я рано прыгнул. Р -р -р -р Далеко. Не попал. Я должен попасть с первого раза. Эм... Рано. Опять. Я зря это делаю. Эм... Да, можно же просто начинать. Так. И вы видели, я сейчас прошелся просто по этой. Да, я, я вообще-тика страдаю фигней. Давай. Давай. Да. эти хардкорные платформеры вообще я ненавижу потому что я не умею я не умею у меня нет стратегий каких-то диких прям чтобы да все нафиг просто ох как это и там два сюрикена нужно ой вообще ой вообще дайте давайте нет стоп э, я хочу выйти да спасибо спасибо есть еще 16 звездочек нужно. Нет. Нет. Это сложно. Ой. Ну давайте первую попробую на еще. Да, я нашел нужную. Так. Все. Заново, пожалуйста. Заново. Новый рекорд. Конечно, новый рекорд. Но это говно. Я заново буду проходить. Потому что это три звездочки должно быть. Вы серьезно? Я еще быстрее это должен сделать. А? Так, стоп. В смысле? В смысле я начал с этого? Я не должен был. Я должен был сюда начать. Три секунды. Три... Заново. Еще быстрее. Две звездочки. Да. Поехали дальше. Так. Эм, здесь я не знаю тактику. Здесь тоже. Здесь еще хуже. Все. Хотя вот здесь я, наверное, успею. Фу, давайте. Стоп. Там нет двойных а значит нам надо одинарно оставить еще хотя бы поэтому минимум две. ой максимум две. Да. все еще раз да нет я выхожу спасибо нет давайте еще 50 секунд но нет Ой, а я могу к следующему переходить все спасибо эм, эм, я должен бросить одну вторую одну вторую прыжок прыжок прыжок прыжок прыжок прыжок господи что а сколько у меня остается так забыл опять да потому что Что-то моей... Uh. Я пытаюсь слишком быстро это, наверное, делать, что ли? А, не могу. Так. Еще один уровень. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. И вот здесь, может быть, я смогу это пройти, вот это. Uh. Так, да? И дичь и еще их дофига Ух, как бы это сделать эм... меня заставляет вот этого и с двумя звездочками идти окей окей придется значит прыгать там про причёс... Блин. давай оба а все ясно все ясно Ага. Ага. Ага. ага, ага, ага, ага. Да, тороплюсь. Ха, буга. Иди, вот. Но я убил его. Нет, все. Все, я не смогу это пройти. Это какой-то бред. Ха-ха. Вообще? Вообще. Знаете, я наигрался. Вот, серьезно, все. Я в эту игру больше не вернусь. Я ее удалю прям сразу после того, как закончу с пробегом. А на пробеге мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Эту игру я играть не буду, так что даже не просите. Нет. Только если вы, скажем, задонатите на нее. Как вам? Но на стрим, да. Потому что записывать я ее точно не смогу. Мне придется еще больше бомбить по этому поводу, потому что нет, я... все, я больше в нее не буду играть. Всем спасибо за просмотр еще раз. Ставим лайки, оставляем комментарии и удачи вам!